Мне как ведущему 19-го московского парада невест, конечно, безумно приятно быть на этой площадке, быть внутри этого мероприятия, потому что это прежде всего очень красиво. Правильно все организовано, достаточно все эффектно, и нужно, и полезно. Первостепенная задача была, конечно же, это эмоция. Здесь нет никаких соревнований. Как можно соревноваться в красоте, в какой-то быстроте вовсе нет. И те ребята, ведущие, которые. Также э, руководили девчонками во время квестов. Э, они тоже безумно довольны, э, море позитива, это очень приятно. И когда вот, была церемония награждения, закрытие первой части, конечно, я испытывал колоссальный восторг. Но это реально круто. Это реально круто. Я бы назвал это событие, как и не побоюсь этого слова главное событие года. Современная невеста. Да, она хорошая девчонка, которая просто хочет выйти замуж, вот и все. Это, нормальное э, психофизическое желание, и это видно. Это видно, почему? Потому что для любой девушки по природе своей, конечно же, дано, э, и там, я не знаю, выйти замуж, родить ребенка, то есть семья для нее на первом месте. И вот те девчонки, которые сегодня принимали и принимают, продолжают принимать участие в параде «Невест», действительно, они были настолько искренне, настолько открытые, и мне, как ведущим, было действительно очень легко, приятно, потому что вокруг столько красоты, столько счастливых лиц, и, опять же, не побоюсь этого слова сказать о том, что, наверное, уже читалось, что впереди рождение то есть, многих счастливых семей.